О, психопаты канала Немиркин! Вам трудно определить, нравитесь ли вы кому-то по-настоящему или он притворяется дружелюбным. Может показаться, что что-то не так, и у вас есть предчувствие, что они не преследуют ваши интересы. Как узнать, что вы действительно им не безразличны и нравитесь? Как понять, что они не аутентичны по отношению к вам? Вот несколько советов, которые вам помогут. Вот пять признаков, по которым можно определить, нравитесь ли вы кому-то по-настоящему. Первый. Они отменяют планы по сравнению с тем, как часто проводят время с вами. Отменяет ли ваш новый друг планы прямо перед тем, как вы выходите за дверь, чтобы встретиться с ним? Часто ли они так поступают? Людям, которым вы искренне не нравитесь, часто бывает все равно, если они отменяют встречу в последнюю минуту, потому что они часто не заботятся о ваших чувствах или о выполнении своих обещаний. Если у вас есть друг, который часто бывает рядом с вами и любит выполнять свои обещания и проводить с вами время, то это признак того, что вы ему действительно нравитесь. Второе. Они избивают вас толку. Они подбадривают и поддерживают. Обижает ли вас ваш друг? Тонко критикует вас. Это распространенный признак того, что вы им безразличны. Иначе зачем бы они пытались вас расстроить? Друзья хотят подбадривать и поддерживать друг друга. Хорошие друзья часто являются самыми большими поклонниками друг друга. Так подбадривает ли ваш друг вас или срывается на вас? Номер три. Они ищут внимание и хвастаются, в то время как они скромны и сами по себе. Часто ли ваш друг чрезмерно стремится привлечь к себе внимание и похвастаться перед вами, или же он скромный и настоящий? Подлинный друг часто не испытывает потребности в том, чтобы казаться лучше вас. Они просто хотят быть самими собой рядом с вами и хорошо проводить время. Хорошие друзья не судят друг друга строго, поэтому настоящий друг может чувствовать, что он может быть уязвимым и открытым с вами, настоящим собой. А Аутентичность в любом случае часто приносит позитивное внимание. Номер четыре. Они осуждают, они открыты. Замечали ли вы, что ваш друг очень осуждает любой ваш поступок? Или же он непредвзято относится к вам и выслушивает вас, прежде чем быстро перейти к резким негативным выводам? Психолог Гай Винч, доктор философии, объяснил в своей статье в журнале Psychology Today. Честное отношение к собственным недостаткам и принятие индивидуальности и различий приводит к тому, что настоящие люди меньше осуждают и больше принимают окружающих их людей. Хм, похоже, что настоящие друзья не будут чувствовать необходимость судить вас строго. Вместо этого они будут придерживаться открытого мнения, особенно если им кто-то нравится и они хотят его выслушать. И номер пять. Они пассивно-агрессивны по сравнению с общительными, прямыми и честными. Знаете ли вы кого-то, кто постоянно проявляет пассивную агрессию? Или они хорошо общаются с вами, будучи честными и прямыми, а не хитрыми и неправдивыми? Кейт Беллистриери, психолог, рассказала в статье для Басл, когда люди говорят прямо, они меньше вкладываются в управление впечатлением или пассивно-агрессивное поведение, что в конечном итоге приводит к неаутентичному взаимодействию с другими людьми. Так знаете ли вы кого-то, кто часто ведет себя пассивно-агрессивно? Возможно, они скрывают свои настоящие чувства к вам под маской неаутентичной доброты. Возможно, они не хотят прямо сказать вам, что вы им не нравитесь. Поэтому пассивная агрессия – это лучшее, что они могут сделать кому нужен такой друг. Поэтому ищите общительных друзей, которые правдивы, добры и уважительны. Это те, кому вы нравитесь. А вы заметили какие-нибудь из этих признаков? Какие? Не стесняйтесь сообщить нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку нравится и поделиться им с настоящим другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!